Сейчас вот, вот начнется второй день тренинга. Посмотрим, какие интересные результаты он принесет. Плюс это вам показатель того, что вы никуда не спешите, девочка все равно будет смотреть, девочка все равно а, никуда не уйдет, пока вы, вы не выскажете все, что собрались ей высказать. Не надо спешить. Там ты проходил, заметил тебя, значит, твой красный шарфик и так далее. Предыстория самая простая из всего этого дела. Поэтому давайте двигаться дальше. Наблюдательное предположение плюс комплимент. НП плюс К. Задача стадии захвата внимания – это перевести ваше общение на стадию привлечения. На стадии привлечения она общается как с вами, как с парнем, с которым интересно общаться. На стадии наблюдательное предположение плюс комплимент. На стадии захвата внимания она общается с вами, как я этого парня не знаю. Поэтому наша задача как можно быстрее вызвать заинтересованность, для того, чтобы через минуту перейти на стадию привлечения. Вот, это предположение с комплиментом помогает нам сделать первый такой, первые такие инвестиции в заинтересованность, да, чтобы ее заинтересованность и ее инвестиции тоже начали расти. Закончилась закончил историю второго дня, сейчас мы едем на в практику. Влад у нас сегодня в роли саппорта, помимо Влада у нас, естественно, есть еще люди, вот. Мы едем в европейский, часть группы едет в Атриум, что из этого выйдет? Посмотрим, ребята. Посмотрим, увидите, скоро увидите. тренинга. Все ребята супер позитивно, круто. А, я уже вот провел второе свидание, девушка просто реагировала, просто вспомнила. позитива. Всем все советую, ребята, всем удачи, пока. Сегодня прошел второй день тренинг. Все понравилось, Сегодня намного легче. Вытянул причем, на особенно быстрое свидание. Пообщался, взял телефон. Ну так, впечатление хорошие, сегодня, сегодня намного проще. Думаю, дальше будет еще. прямой репортаж из Европы, вот. сегодня у нас второй день тренинга, было очень интересно, сначала была теория, много было интересных техник, много интересной информации, будет над чем подумать и что попробовать. Вот. После этого в конце дня мы закончили практикой, которая оказалась результативной, содержательной и пока еще не закончилась. Надеюсь, что дальше будет не хуже. И в конце будет на выходе хорошая подготовка, хороший результат. Да, сегодня провел одно свидание с хорошей девочкой, очень приятной. Вот. Это тоже было здорово. Надеюсь, сегодня будет еще. Было быстрое свидание. Сегодня второе свидание с этой же девушкой. В общем, все хорошо. Ребята, вперед. Привет. Вчера был очень напряженный день. Пахали до полуночи. Знакомились, подходили. Несмотря на то, что было тяжело. Было почти у всех первое свидание. В том числе у меня. В целом понравилось. Второй день сегодняшний уже намного легче подходить уже, э, знаешь что говорить, и на сегодняшний час пока еще у меня не было свидания, но оно будет. Не было второго свидания? Да, не было второго свидания. Вот, сегодня оно будет. Закончится второй день тренинга директивных знакомств, уже темно, у нас у всех уже участников, абсолютно всех есть как минимум по одному свиданию. И больше чем половина группы уже по два свидания. Есть для вас небольшая хорошая новость. Следующий наш тренинг будет в Москве, который будет в мае. Это будет либо тот же тренинг директивные знакомства, связки с тренингом директивное соблазнения, либо это начнется наша коучинговая программа трехмесячная система соблазнения. Заранее сообщу, что это будет. Ну, а также есть вторая новость. В ближайшее время цены на все наши тренинги вырастут в полтора раза. Но с хорошая тем, что я предупреждаю об этом заранее. В конце этого видео есть ссылки. Есть ссылочка на тренинг, на то, чтобы оставить заявку на тренинг директивное знакомство. Все, кто оставит заявку в течение нескольких дней, заявка, кстати, бесплатная, у вас будет возможность вписаться в этот тренинг в мае, который будет, ну, либо в тренинг, либо в коучинг по старой цене. Делайте, решайте сами что-то как, если вы планировали проходить. Оставляйте заявку сейчас. Это вам гарантирует экономию. Хорошую экономию. А, на этом все. А, день хороший. А, парни очень круто прокачали за два дня. Нереально круто, какими они были, а, какими они стали уже сейчас. А, несмотря на то, что до конца тренинга еще пять дней, уже сейчас видно разницу, разница. Разница голоса. Я очень доволен результатом, очень доволен, что парни вкладываются, парни не халтурят. Это очень круто, это радует, это меня мотивирует вести вести тренинги. Всем счастливо!